вторую посылку посмотрим. А это у нас, ребята, воу-воу-воу-воу! -во. Короче, это у нас, как вы видите, это у нас кроватки. Кроватки, блин, смотрите, как классно. Они пришли вот в такой вот рейке, специальном боксе, короче. Это дип 8 и тут еще должны быть и еще подождите О, чё за залет неужели их разными посылками отправили короче я заказывался dip 8 и dip 16 ну давайте достанем посмотрим поближе что там нам прислали наши китайские друзья Ну, выглядит на вид довольно а подождите вот я не туда смотрю вот это как раз dip 16 и dip 8 ну, давайте посмотрим поближе. Ну, вроде так, сделано довольно качественно. Простите за видео, за мои ногти не обрезанные. Ну, давайте возьмем какую-нибудь микрушечку сейчас и попробуем ее туда всадить. Как она станет. Вот тут у меня есть где-то МВ-55. Сейчас мы попробуем ее туда вонзить. Блять, с погнутыми лапками. Блин, садится охеренно плотно. Я до этого заказал опс, у другого продавца. И туда как-то микрухи ну, слишком свободно вставлялись. А здесь все очень плотно. Блин, надо будет еще этих кроваток заказать. Это охеренно просто. Смотрите, какая заглушечка модная. Блин, вообще просто крутецкая. Смотрите. Чинь. И все. И ничего не выпадает. Вообще ништяк, ребята. Так, но ну здесь, к сожалению, заглушечку нам не положили почему-то. Пожопили, наверное. Может это дефицит, не знаю. И есть у меня еще как раз DIP-8. Ну что, вполне себе достойно выглядит за эти деньги. И... Я думаю, что также она себя достойно и поведет. Ну, давайте попробуем засадить туда нашу индейшечку. Так. Берем. Блин. Просто вообще охеренно садится. Все. Все просто супер четко. Супер конкретно и еще раз говорю что садится очень плотно а это просто замечательно это то что нужно это значит хороший контакт нам обеспечен